И холодные дожди забавьим летом, нас надзиратель разбудил перед рассветом, Мне вновь законы приговор нарцуд состряпал, И вот опять тюремный двор, опять и добыл, Трех побриться не успел на больном фоне. Клокнул дымка родных степей, как пайку в зоне, И вновь привычный аромат, парашли запах. И что ж теперь тюремный двор опять и тобы? Желтый лист на ветках ли, скоро осени, А меня накрасили. Жизнь забросила Паутиной в сердце грудь Не отвязная, И судьбу не повернуть Ни суразную А в душе моей мороз И метельца и судов приговоров Прилетенеца Чайка стонет на леду Накрыла я и мигает из-за туч солнце стылое. Я не увидел женских лиц и глаз прекрасных Я не успел в кино сходить с названием Асса И вновь еще читая, тень налипла на пол И снова камерный берты опять этапы Тюрьма во сне и его года уходят Зачем мне жить, коль я живу не на свободе? Тюрьма в душе, зачем мечтать, к чему стремиться? И продолжается, и да судьбы частица. Желтый лист на ветках ли, скоро осени, А меня на край зимы жизнь забросила. Паутиной в сердце грудь не отвяз.